Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня снова будем вязать тесьму. Для примера я решила взять нити и ирис двух цветов и крючок 1,6. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 16 плюс одна петля. Цепочка готова. Придерживаем крайнюю пальцем и набираем одну петлю подъема. Ту, которую держим, пропускаем, а в следующую вяжем столбик без накида. И в каждую следующую петлю вяжем по одному столбику без накида. В конце ряда провязываем два последних столбика без накида. Второй ряд. Одна петля подъема и разворачиваем. И начиная с первой петли. Провязываем ряд столбиками без накида. То есть и первый, и второй ряд вяжем столбиками без накида. Довязываем ряд. На последней петельке буду менять нить. Не довязываем до конца крайний столбик и протягиваем сквозь две петли нить другого цвета. Выравниваем хвостики. Приступаем к третьему ряду. Одна петля подъема и разворачиваем вязание. Первую петельку вяжем столбик без накида. Набираем 5 воздушных. Пропускаем 3 петли в предыдущем ряду. И в четвертую вяжем столбик без накида. 5 воздушных. Три пропускаем в четвертую столбик без накида. И такие арочки по 5 воздушных вяжем до конца ряда. Довязываем последнюю арочку ряда. Четвертый ряд. 5 воздушных и разворачиваем. Под первую арочку вяжем столбик без накида. Под вторую арочку свяжем 9 столбиков с одним накидом. Получился вот такой веер. Привязываем его столбиком без накида к третьей арочке. 5 воздушных. Столбик без накида в следующую арочку. 5 воздушных. Провязываем столбик без накида в следующую арочку. То есть после веера мы вяжем по две коротких арочки. В следующую арочку свяжем веер из 9 столбиков с одним накидом. Дальше свяжем 2 арочки по 5 воздушных. В конце ряда, после крайнего веера, набираем 2 воздушных петли и вяжем столбик с одним накидом в столбик без накида предыдущего ряда. Пятый ряд. Одна воздушная. Теперь будем вязать над веером. В первый столбик вяжем столбик с одним накидом. Воздушная. В следующий столбик столбик с одним накидом. Воздушная. И так в каждый следующий столбик веера вяжем столбики с одним накидом, а между ними по одной воздушной петле. Столбик без накида в ближайшую арочку, 5 воздушных, столбик без накида под вторую арочку. То есть над двумя предыдущими арочками мы связали одну. На веером из 9 столбиков снова свяжем 9 столбиков с одним накидом, а между ними по одной воздушной. Теперь снова одну арочку из пяти воздушных петель над двумя. В конце ряда после веера вяжем столбик без накида под воздушные петли подъема предыдущего ряда. Здесь поменяем нить. Распускаем последнюю петельку и протягиваем сквозь петли темно-зеленую нить. Шестой ряд. Одна петля подъема, разворачиваем вязание. Над каждым столбиком и над каждой воздушной будем вязать столбики без накида. Доходим до третьего столбика. Над ним тоже провязываем столбик без накида. А над ним свяжем пико. То есть 4 воздушных. Замыкаем в кольцо. Дальше вяжем 4 столбика без накида до 5 столбика. Над ним снова пико из четырех воздушных. Еще четыре столбика без накида. Над седьмым столбиком пико. Четыре столбика без накида. Теперь будем обвязывать нашу арочку. Над ней свяжем 7 столбиков без накида.